Раздел два. Hello. Фонетическая зарядка. Послушай. W. Whale. Упражнение один. Послушай и повтори. Whale. White. What. Wheel. Упражнение 2. Послушай и повтори.